что нач начали да? да даже по прошествии 30 лет очень тяжело говорить о майомехане гужи в прошедшем времени я очень хорошо помню этот трагический день когда ко мне домой на улицу Бородина, В Симферополя, прибежал председатель правкома Миша Магазов с этой страшной звездию. Зиновий Петрович, страшные горе. Сегодня погибла Майя Михайловна Гурджи. Я смотрел на него, и мне трудно было вообразить, даже представить себе, что не стало Майя Михайловны Гуржи. Сегодня, к сожалению, в Симферополе осталось очень мало людей, которые ее помнят, которые ее знали. Я, наверное, одни из тех, кто не один десяток лет рядом с Майей работал, жил и занимался творчеством. Майна Михайловна была неординарным человеком. Она была выдающимся музыковедом. Не только потому, что ей по статусу даже присвоили звание члена Союза композиторов. Именно как музыковед. А потому, какой она огромный вклад внесла Музыкальную жизнь Музыкально-общественную жизнь Города Симферополя Она работала в школе преподавателем Это был, мягко говоря, не ее уровень И она не очень-то этой работе отдавалась Зато она всецело посвятила себя Прежде всего, творчеству своего знаменитого, нашего, крымского знаменитого земляка Алендара Караманова. Благодаря ей крымчане, прежде всего в начале крымчане, узнали о том, что рядом с ними живет не просто композитор, а один из величайших композиторов-симфонистов 20 века, Алендаров Сабитович Караманов. Когда-то его однокурсник по Московской консерватории, знаменитый композитор Альфред Шнитке сказал, что Караманов не просто выдающийся композитор, он самый гениальный среди всех композиторов России 20-го столетия. И Майя посвятила очень много пропаганде творчества Караманова. Во многом благодаря ей он стал известен в Крыму, на Украине и я, наверное, беру смелость на себя, не ошибусь, то, что у него впоследствии даже заговорили о нем и стали исполнять его музыкальные произведения за рубежом, в частности в Лондоне и в других странах, заговорили именно как о музыкальном явлении. Я хорошо помню, как Майор организовала при Крымской обсерватории музыкальные лектории, где постоянно исполнялось произведения Караманова. И это совсем не удивительно, что именно Караманова произведения звучали там, где люди соприкасались с космосом, потому что его музыка, его музыка – это космического звучания и космического значения. Не зря даже одна из звезд на небе названа его именем. Ну, что сказать о Майе? Майя в свое время закончила музыкальную школу Симферопольскую по классу скрипки. Поступила в музыкальное училище и стала заним... на отделение, теоретическое отделение. И мне кажется, что во многом она обязана... Человеку, благодаря которому она стала тоже известным музыковедом, это выдающемуся педагогу училища Илье Александровичу Горели. Мы все, все, кто учился в это время, чтут этого человека как выдающуюся личность, выдающегося музыковеда. Человека с душой поэта, удивительного. И мне кажется, что под влиянием, именно под его влиянием, она выбрала себе музыковедческий путь, с блеском закончив один из лучших музыкальных вузов Советского Союза. Это... Музыкально-педагогический институт Гнесиных. Что я хочу сказать? Майи Михайловны нет. И очень я благодарен Крымскому обществу Крымчиков, что они не забывают своего, свою знаменитую, ну как сказать, соотечественницу, что ли. А давай ей дать памяти. Не зря говорят, пока человека помнит, он живет.